Я, я а, реально считаю, что а, Назарбаев — это исторический преступник. Он отнял у целого государства 30 лет. За это нужно наказывать. Кто Тукаев? Это а, продукт или даже основ... один из основателей режима Назарбаева. Я вообще удивляюсь вот этим учителям, которые подтасовывают э, выборы, э, кладут наше будущее, э, они же тоже живут в кредит. Что означает вот этот условный приговор э, для Жан-Балата? Жан-Озен все равно э, является и есть колыбельную революцией э, казахского народа. Почему в январе люди вышли на улицы? За социальную справедливость. Все, что я делаю, это... Ради будущего моих детей. Я пока знаю, что я права, я буду идти к своей цели. Добрый день, с вами Дергачев Инсайт. Всем, кто присылает нам донаты, большое спасибо. Благодаря вам мы остаемся независимым каналом. Сегодня у нас в гостях Инга и Манбай. Привет. Привет, Инга. Вот, очень а, рад вас видеть. Долго с вами не могли а, пересечься. Вы, девушка занятая, потом вы а, участвуете в а, проектах, а, связанных с выборами. А вот, то есть, а, выборы вас разочаровывают, вот, но время уже потрачено. Да? То есть, вот давайте с выборов а, начнем. А что это такое вообще для вас было? Вот этот опыт с э, выборами. Э, вы же мажорист баллотировали? Да. Можелись, да? Вот что этот опыт вам дал и что он у вас отнял? А, я не могу сказать, что у меня было разочарование. А, чтобы было разочарование, нужно быть, чтобы было очарование. Нет. Его никогда у меня не было. А, у меня никогда не было иллюзий. И когда я баллотировалась... А, может и не скромно, но я скажу, что мы точно знали, что я выиграю в этом округе, мы это понимали, а, мы шли намеренно выигрывать, а, но а, также мы знали, что в парламенте не попаду, даже если и выиграю, никаких иллюзий. А, поэтому а, разочарование у меня никакого нет, а, наоборот. Я думаю, что этот опыт мне многое дал, и начнем с того, почему я пошла на вранланд. Ну, знаете, если честно вообще, мне этого никогда не было, и я себя никогда не видела в роли кандидата на политическую должность. Uh -huh. Я журналист, профессиональный правозащитник. Меня это устраивает. Я с удовольствием делаю журналистские расследования. Я с удовольствием, как правозащитник, защищаю политических заключенных. И я вообще считаю, что это та работа, которую я сейчас, сейчас и здесь должна делать. Но год назад моя жизнь кардинально поменялась, потому что взяли под стражу моего супруга, а, а, у него инициатива по созданию демократической партии и как бы для меня а, это был моральный долг а, продолжить его дело а, чтобы доказать сторонникам Жамбулата а, что мы намерены бороться до конца и несмотря ни на что Мы будем делать Эту работу ага. Это для нас не, Даже не работа Это образ жизни Если работа Это журналистика и правозащита А борьба Которую мы ведем Уже на протяжении 15 лет Это образ жизни Это цель Это то чем мы живем ради демократического Казахстана Да а. А, поэтому э, впервые за 15 э, за последние 15 лет э, обществу дали возможность баллотироваться потому что до этого даже такой возможности баллотироваться не было э, и что скрывать э, я более чем была уверена что э, я выдвинусь меня снимут а какому-то было потому что даже в 2011 году, когда я баллотировалась в Маслихат, меня снимали с выборов за третинги За то, что я якобы не указала их в декларации. да? В декларации, да? А. Поэтому как бы, я более чем была уверена, что меня снимут по какому-то из поводов. Но нет, власть решила сыграть демократию. И нам дальше было просто интересно, насколько они заиграются. Нет? А потом уже все было понятно. А мы уже поняли, когда через 4 дня, после того, как я баллотировала, заявила, что баллотилась с третьего округа, тогда, когда выдвинулся Ярмурат Бапи, с того же округа, Откуда я? Мы сразу поняли, что а власть его выбрала э, оппонентом мне, и э, э, они рассчитывают на то, что он будет и ну, э, идеальный кейс: лет 25 лет в оппозиции, э, выпускает э, независимую газету столько же лет, лет 20, да? И международному сообществу, и как бы всем, а, и обществу можно смело говорить. Ну и что, что не прошла Инга, да. то прошел бапир. Ладно. Если Инга 15 лет, он 25 лет, да. А, но а, уже тогда, а, не только мне, всем было понятно, что его выставили мне оппонента. Но без каких-либо... А, а, видимых фактических доказательств. Я не стала об этом говорить, нападать на человека, ничего такого. Но в какой-то момент, когда один из кандидатов Турабаев прямо уже выставил доказательства того, что весь административный аппарат Акимат работает за компанию БАПИ, мы тогда уже поняли, что государственный аппарат работает против меня а, а, за компанию БАПИ и они его выбрали. А, ну, а, и тогда тоже у меня разочарования не было. Сейчас, когда выборы прошли, когда а, все, многие а, поняли а, как то, что Ермурат Баби договорился, у многих есть разочарование. А. Но, к сожалению, у меня этого разочарования нет, потому что я с самого начала это все понимала, знала. Вы говорите, они его выбрали. То есть они обеспечили его адм-ресурсом и благодаря этому он выиграл? Или нет. у вас есть доказательства того, что выборы все-таки были нечестными? Есть масса доказательств что административный ресурс работал на него. Mm -hmm. а, у него а, в доверенных лицах, официально зарегистрированных, было а, три человека, которые работают а, в Атимате. Mm -hmm. Это один из них даже зам Акима Алатаусского района. Mm -hmm. а, третий округ – это Алатаусский э, район. Да? А, за Акима Алатаусского района mm – -hmm. а, они, э, официально, документально является э, доверенным лицом. Это противоречит закону mm -hmm. о выборах. За это должны кандидата снять. Mm -hmm. Но, и причем, когда даже не я, я же говорю, я не работала против бопи зачем мне это? Я работала за победу со своей компанией, да? За меня это сделали и журналисты, и другие кандидаты. А когда Азатык обратились к этому они, он подтверждает и говорит, что он как бы якобы всю жизнь поддерживал оппозицию, и поэтому пошел а, и, а, доверенным лицом к борьбе. А, ну, кто в это поверит? А, разве что те, кто верят в Новый Казахстан, могут в это поверить, но я в это не верю. А, Нового Казахстана и таких демократических реформ у нас нет, когда зам себе могут позволить э, поддерживать оппозицию. А, и э, масса других, э, я их э, у себя на странице выставляла, э, когда э, вот эти коммунальные, э, один из ответственных людей э, в Алатаусском и районе э, был тоже доверенным лицом Ермурата Баби, который отвечал за коммунальные службы. Mm -hmm. а, и э, в Ауэзовском, Волотаусском районе э, на март месяц э, все э, квитанции за коммунальные услуги пришли с агитационным материалом Ермурата Бапи. Э, и, и еще других, и даже э, пост э, Выборные э, комментарии и интервью Ермурата Бапи, когда он заявляет, что он поддерживает э, Токаева, и поэтому баллотировался, э, доказывают эту договоренность, и э, то, что он стал депутатом именно по договоренности. И то, что я говорю, что ни о чем не жалею, э, Хотя весь э, административный ресурс, весь госаппарат месяц э, работал за Ермурата Бапи, а мы справлялись э, со своим э, штабом, э, с агитационной компанией, э, в день выборов мы их выбор выиграли. Все-таки выиграли. Если бы э, э, Ернурад Бапи выигрывал, э, то э, зачем? Они запустили репрессивный аппарат, потому что у меня масса доказательств с 19 на 20 в ночь. Я все прям поминутно выставляла, как в какой-то момент позвали полицию по разным причинам. Ну не может же быть, чтобы все сотни моих доверенных лиц оказались бузотерами, которым нужна полиция. Ну кто в это поверит? В какой-то момент, когда именно тогда, когда должен был начаться начал подсчет голосов, вызвали полицию всем моим доверенным лицам. Но среди них есть такие люди, которые отстояли, они и полицию игнорировали, и все игнорировали, и первые где-то десятки протоколов которые я выставила э, в ночь э, с 19 на 20, были с моим выигрышем. Uh -huh. а, и как только э, такие протоколы уже стали появляться в сети, э, почёт перестал, э, перестали вести почёт. Просто другие участки перестали вести почёт. Uh -huh. И в какой-то момент просто, или моих доверенных лиц выставили, выставили с участков и там начался подсчет. Или мои доверенные лица остаются там, но подсчета нет. Уже 4 утра. Мы в штабе сидели до 7 утра и в каких-то участках просто подсчет еще не начался. А в каких-то участках я прям даже ближе к утру выставляла разные интересные видео, где... А, член комиссии а, убегает а, от моего доверенного лица с мешком, где а, эти бюллетени. <свят> <свят> И вот, ну, если бы там Ермурат попить честно, меня выиграл, зачем члену комиссии в 5 утра а, избегать моего доверенное лицо, не давать протокол? А, или другое видео, а, тоже в 6 утра где-то оно пришло, а, где а, подсчет был, а, и мое, ну, протокол не дают, и мое доверенное лицо вот, члену комиссии или председателю комиссии вот этой женщины, это даже Алатаусский район, 25 больница, 24 участок, а, и мое доверенное лицо Манат Издебаев включает видео, уже у него выбора нет, он включает видео этой женщине в лоб и говорит, а, озвучьте Инга Имхамбай 70, Ермурат Бапит 29, что-то такое, 29, да? И эта женщина, да, да, да. И он говорит, почему тогда протокол не отдает?» она ничего не может сказать. Какой думаете, когда у нас будут электронные выборы? потому что, ну, вот вся эта история с бюллетенями, которые вбрасывают а, или прячут, или наоборот, там, с мешками бюллетени бегают, вот этих, это же все, ну, такая архаика, то есть, и, в общем, а если у нас а, есть возможность, там, а, как вот Тайжан тогда говорил, тоже у нас в разговоре, что можно жениться и развестись Электрон. электронно. А вот выборы, значит, никак. Ну, знаете, это политическая воля. Mm -hmm. а у нас сейчас у власти нет политической воли делать честные, открытые выборы. Mm -hmm. а, поэтому а, здесь вообще а, даже вот... А как когда, вы думаете, когда ребята... это вы воля одного человека или это воля группы? Потому что вот, ну скажем, когда с Бахаджан Трегожиной говорили, да, то есть она говорит, что это вот у нее сложилось мнение, что перегнули палку исполнителя, что не было вот необходимости так много возможностей открывать и потом ничего не сделать. То есть, а зачем тогда столько они возможностей давали, вот все это демонстрировали, а потом а, не сделали ничего и запустили этого, извините, бопи и все. То есть, в чем дело? А, знаете, здесь у нас во власти все еще коллективный Назарбаев, режим Назарбаева. Здесь трудно сказать один человек, два, три или десять даже если власть состоит из одного человека, это коллективный Назарбаев. Я здесь не про влияние Назарбаева. Я не про то, что сейчас Назарбаев раздает какие-то а -а -а -а -а, поручения. Нет. А после январских событий все-таки а, Тукаев взял ключевую роль на себя. Но кто Тукаев? Это а, продукт или даже основ... один из основателей режима Назарбаева. Поэтому, когда э, над нами правит э, коллективный Назарбаев, а он что еще над нами правит, э, говорить про электронные, неэлектронные, э, если захотим делать честные, открытые выборы, это можно и так вот архаично, э, потому что э, просто э, на последних выборах можно было посчитать нормально. Можно было честно посчитать. Честно посчитать. Даже если бы они по старой привычке административный ресурс работал а, против оппонента и за кандидата, а, которую выиграла власть, а, если бы был нормальный подсчет, а, нормальный кандидат выиграли бы. Все. Я более чем уверена, что все, кто э, оказались на втором месте, что Расбек Сарсимбай, э, что Муфтар Тайжан, э, что Санжар Букаев, да? Э, э, у меня э, ко всем, э, я не всех поддерживаю, э, э, ну, э, но то, что они выиграли эти выборы и то, что народ их избрал, это однозначно. Все, кто на втором, можно однозначно, после таких фальсификаций, после таких нарушений, можно сказать, что они поголовные депутаты, да? как и я. А, поэтому а, здесь а, дело не в электронном почете, дело не в деталях таких. Это политическая воля. А у режима Назарбаева такой политической воли нет. Да, может, мы сами придумываем этого коллективного Назарбаева? Может, нам уже просто пора перестать даже на уровне общества про него говорить? А то мы как фантом какой-то его надуваем, надуваем. Нет? Нет, мы его не надуваем. А зачем его надувать? Он жив, здоров, не наказан. Он по Астане шагает, молитвы делает, батар раздает. Мы его не раздуваем Он, он с глаз как прямо не уходит Поэтому как бы, Не говорить про него невозможно А мы точно знаем Что он Виноват За бедность В стране За экономический Я точно не ошибусь Даже духовный Социальный Провал Который, в котором мы сейчас э, живем, да, он виноват. А От, иначе, откуда у него столько миллиардов? да? А как даже если мы отбросим а, а, все а, додумки, а, там, прогнозы да, по, по его миллиардам, а, даже официальные а, около 5 миллиардов а, а, задокументированных в а, Forbes, Кулибаева и его жены, откуда? Откуда они? Если не Назарбаев, если бы не его влияние, если бы он не обкрадывал, и даже просто элементарно нет в стране ни одного а, а, крупного и среднего, и даже мелкого бизнеса, где Назарбаевы? Ну, знаете, тира тиранов в истории было много. А, диктаторов было много, но такой алочности, как у Назарбаева и его семьи, даже в истории, в мировой истории найти трудно, потому что начиная от КазМунайгаз а, национальных компаний, да, там Казахмыс, КазМунайгаз, там а, все крупные банки Халах, Джусан, там а, любой, да, крупный банк, дом мелких базаров, как Кинджихат. А, где одевают своих детей а, самые бедные казахи, да? они принадлежат семье Назарбаева. Вы представляете уровень алчилости? А, поэтому а, пока Назарбаев а, жив, здоров и не наказан, а, а, мы не можем про него забыть. И а, с другой стороны, можно было бы про него забыть, если бы мы вернули эти миллиарды, и эти миллиарды, которые принадлежат народу Казахстана, работали на социальную справедливость. Почему в январе люди вышли на улицы за социальную справедливость? Почему главным лозунгом январских событий был шалкет? Потому что все понимают, что а, та яма, в которой мы сейчас находимся, она реально такова. И в политическом в плане, и в экономическом, и в социальном, да? А, виноват один человек. Так же не бывает, чтобы виноват был один человек. Нет, виноват -то все. нет я... ну, да. Виноват так иначе. Ну вот, почему я возвращаюсь сейчас. к термину коллективного назыбаева. Это все началось с него, это режим, который он создал, и э, вся преступность против э, э, казахстанского народа, она э, связана с ним или вокруг него. Поэтому как бы мы про него э, забыть не должны. И, э, я вообще э, э, вот честно, как гражданин, как политик не буду успокаиваться пока Назарбаев не будет наказан возраст здесь ни при чем у преступления и тем более у преступления такого масштаба я, я а, реально считаю что а, Назарбаев это исторический преступник он отнял у целого государства 30 лет за это нужно наказывать мне все равно 80 ему, 90. Хоть пусть 100 будет. Хоть пусть посмертно. Но желательно мы должны при его жизни отнять все деньги. И эти деньги должны работать во благо э, нашего народа. И социальная э, справедливость должна восстановиться. Почему э, Дарига Назарбаева, дочь э, Назарбаева, э, Распродает свои виллы в Лондоне там, за а, миллиарды в тенге и миллионы в долларах. Это не последнее имущество, да? А, оно и есть в Женеве, оно там в Дубае, в, у нее их много, да? А здесь молодая семья не может завести детей, потому что она, оно не, они не могут себе позволить а, дом 40 квадратных а, метров поэтому вот где э, э, социальная несправедливость она должна восстановиться и э, я, э, новый Казахстан э, он э, начнется и о нем можно будет говорить когда мы начнем реально возвращать те деньги которые Назарбаев и его команда украли там и есть и Байбек, там и есть и Непотулины, Мамины и все остальные. И Тукаевы. Все воровали. Я вообще считаю, что вот слово Назарбаевок, когда он говорил, что все может <laughs> под суд... За ручку отвезти. Да, он Правда? прав. Он, он это знает. да? Угу. А, и пора их всех вместе с Назарбаевым за ручки, под суд... Мы не должны успокаиваться тем, что там Сатыбалды на 6 лет, Масимула на 18, вот Кудибаева на 10. Они их как жертв нам преподносят, чтобы мы успокаивались. Нет, как Назарбаев говорил, всех надо, всех. И тогда мы должны вернуть деньги. И социальность, справедливость должна восстановиться. Инга, вы не боитесь, что придется по вашей методике половину страны пересажать? Потому что... А их не половина, их один процент. Угу. А, Назарбаев и его шайка, которые все 30 лет как люди живут в этой стране, это их один процент всего. А вся а, вот эта вот а, госаппарат который на них работал, они тоже э -э, там, в цонах работают э -э, за, э -э, на зарплату там э -э, 100-200 тысяч, да? Э -э, они тоже живут в кредит. Я вообще удивляюсь вот этим учителям, которые подтасовывают э -э, выборы, э -э, кладут наше будущее. Э -э -э, они же тоже живут в кредит. С ними же не mm -hmm. делятся и не, как бы... Вот это вот сознание, ну вот почему я говорю, что у Назарбаева преступление не только там экономическое, социальное или кровавое, когда он убивал своих оппонентов, а еще и духовное, потому что вот эти 30 лет режима Назарбаева поменяли сознание Привели покорность э, и э, пора это менять. Я вообще э, считаю, что э, все-таки в последние годы через информационные канал каналы, в том числе вот, э, независимые интернет-ресурсы, э, вот эта вот, э, работа, она продвигается. Э, один из примеров, если там в 2016 17 году, когда по земельным митингам осуждали Макса Букаева, Талгана были люди из гражданского общества, которые давали показания против них, или гражданские люди. Вот спустя 7 лет Дилижамбулата, чем я очень горжусь, а, нет ни одного гражданского лица, а, которые давали против Шамбулата показания. Все, а, кто дает показания против Шамбулата, это либо а, полицейские, либо сотрудники прокуратуры а, или сотрудники Якимата. И то, если их преподают как а, свидетели обвинения, но многие сотрудники прокуратуры Якимата а, честно на суде говорили, что при Жамбулате, пока Жамбулат выступал, не пока жамбулат не забрал, забрал ОМОН силой, беспорядков не было. Пытались ребят, которые сейчас сидят по январским событиям, склонить, склонить под пытками, чтобы они оговорили Жамбулата, чтобы дали против него показания. Нет. Мы хотя бы пять примеров того, что Некоторые уже выпустили, некоторые все еще сидят, но ребятам предлагали свободу взамен на оговор Жанбалата, но они показания не дали. И это все-таки хороший знак, хороший признак того, что общество растет. Uh -huh. Смотрите, Жанбалата приговорили к шести годам но одновременно а, срок сделали условным, да? mm -hmm. То есть, а, но одновременно а, ограничили практически в любой деятельности, даже в том, чтобы публиковать что-то в а, соцсетях. Но одновременно он все-таки находится не в СИЗО и не в а, камере, он находится в дома, да? То есть... Вот это что такое в результате? Это какой-то компромисс а, сейчас? Это нежелание обострять а, повестку международную? А вот? Это а, желание какой-то найти компромисс с вами, а, как вот с а, какой-то силой? Что означает вот этот условный приговор а, для Жанбалата? Это просто навсего а, реакция на международное сообщество, И, а, чем я тоже очень горжусь. Жамбулат, наверное, почти единственный политик в Казахстане. За кого за последний год, не считая всю международную сеть правозащитных организаций, начинается Пьемана там Amnesty International, Freedom House, Freedom Now, э, все, все абсолютно крупные организации поддержали Жамбулата, даже лод вот Amnesty International уже даже постприговорно э, э, э, начали международную кампанию за полное оправдание Жамбулата. А между, э, ну, международная амниссия Amnesty International ⁇ это э, такая крупная организация, авторитетная, которая там, единственная в мире, которая может э, дать статус э, узника совести. да? Э, они еще год назад Жамбулата признали узником совести. Mm -hmm. а, да, ну, помимо этого, Госдеп США выпустил годовой отчет, в котором а, назвал Жамбулата а, политическим узником. А, это на уровне уже правительства Европарламент, депутаты, которые приезжали в Казахстан, выпустили специальный пресс-релиз, и там было, было по освобождению полиции причёных, а поименно именно вопрос поднимался по Жамбулату. Отдельно было заседание Ев подкомитета по правам человека Европарламента, где дали мне слово с докладом, это тоже очень высокий уровень поддержки. Британские парламентарии, несколько депутатов Великобритании выступили за поддержку Жамбула так. Мы точно знаем, что организация Freedom Now, которая тоже крупнейшая организация, которая занимается вопросом политических заключенных, она э, свою компанию защиту Жамбулата подкрепили э, как минимум двумя сенаторами, которые согласились продвигать кейс э, Жамбулата. Uh -huh. Это уже парламентарии США, да? а поэтому э, Шозеф Парель, э, который приезжал э, в Казахстан, э, мы через международные э, правозащитников знаем, что э, он э, когда приезжал в Казахстан, особенно интересовался кейсом Жамбулата. Это тоже уже э, не просто правозащитный, это как бы правительственный уровень. Поэтому нашим властям э, было трудно игнорировать э, вот эту международную поддержку. И то, что срок условный, э, это просто они хотели э, вот эту напряженную ситуацию, связанную с Жамбулатом, мы точно знаем, что на международных переговорах и на всех даже правительственных встречах международного уровня Казахстана вопрос Шамбулата стоял остро. Поэтому они хотели снять, смягчить этот вопрос. И только поэтому условный срок. Иначе они, был, они очень хотели, да, чтобы Шамбулат был полностью из-за И то наказание, э, которое через суд дали Жамбулату, э, тоже доказывает э, весь э, политический характер преследования, да? Иначе э, ему инкриминировали э, ужасное преступление э, – организацию массовых беспорядков в результате которого э, погибли сотни людей, да? Если бы это реально было так, такого опасного преступника разве оставили бы на свободе? Они даже просто тем условным сроком, который дали а закон, разве доказ... это не было снято? Потом? Они его сняли. А, то, что, то, что, что опять-таки доказывает, что а, условный срок – это заигрывание с международным сообществом right. – а, После моей, а нет, перед моим выступлением в Европарламенте uh -huh. за два дня снимают обвинения Шамбулата, и я даже в своем выступлении в Европарламенте отметила, что с него снимают эти обвинения, да? uh -huh. А потом, когда уже вот это вот прошло, заседание Европарламента прошло, поездка Шамбулата в Европарламенте прошло. Эту статью ему возвращают. А, э, почему возвращают? Потому что если бы Жамбулата осудили без этой тяжелой статьи, mm -hmm. а, то Жамбулат сейчас бы был полностью свободен. И mm -hmm. тот срок, который он уже отсидел, а, он бы, а, как бы уже а, а, даже если бы ему какой-то срок по этим мелким обвинениям дали. А, тот шок бы уже покрыл, и он сейчас бы был полностью свободен. Hmm. А то, что а, поэтому они этого пережить не могут, как мы поняли, okay. чтобы жан был полностью свободен, и они возвращают эту статью а, с целью не посадить жан потому, потому что ну, из-за международных а, а, соображений они не могут его в тюрьму вернуть так, а чтобы ограничить его они вот эти статьи возвращают, чтобы на долгий срок ограничить было. И то наказание, которое они дают там, запрет политической, общественной, журналистской деятельности, а, еще тот срок, который они обозначивают, 6 лет, Шесть а, 6 лет это остаток президентского срока Токаева, Влад а, демонстративно показывает, кого они опасаются. И кого они боятся, и а, кого хотят изолировать на этот срок. Поэтому, как бы, а, а, то, что вина Жамбулата а, никак не была доказана. И, а, она не могла быть доказана, потому что нет ни одного доказательства. А наоборот, у нас сотни доказательств обратного, что Жамбулат не виноват. У нас сотни свидетелей того, что Жамбулат не виноват. А, и вот это вот наказание, именно 6 лет, президентский срок Тукаева остаток, да, а, запрет политической, журналистской и общественной деятельности, показывает полити... характер политического посл... а, преследования, доказывает, что Жамбулата а, наказывают за популярность. Вы сейчас можете давать интервью, вы сейчас можете делать заявление, а Жан-Булат не может давать интервью, не может делать заявление. А вы, значит, ходите, значит, общаетесь с Инга, да? То есть вы сейчас, так, глаза и уши мужа, да, получается, Жан-Булат сейчас дома, получается, да, по большей части. Он вообще и дома... Большая часть, ему из дома выходить нельзя. Вообще не, нельзя из дома выходить? Пока, да, мы ждем апелляцию, uh -huh. и, и в апелляции должны ему все-таки поменять меру пресечения, что он может хотя бы по Алмате ходить, uh -huh. а пока он из дома выходить не может. То есть, по сути дела, он находится под домашним арестом? Да, у него санкция остается домашний арест. Uh -huh. Он дома что делает? Он, а, не знаю, суп варит... Когда вы приходите? Или? Нет. Нет. нет? <свят> Че, чем? Ну очень занята. Заниматься. Не подпускать нельзя. Ну хорошо. А кто тогда? У мы на это не соглашаемся. Кто у вас суп варит? А, мы, мы живем с родителями так. и как бы а, суп варю я. Кстати, отличная коптуних. Хорошо. <свят> а, и а, у меня есть спикро. А мы живем с родителями. Это я помню еще по-прежнему. Да, да, да, да. Поэтому а, у нас Жамбулат много читает. А, очень много читает. И а, я а, горжусь тем, что а, реально а, я знаю, что Жамбулат один из а, начитанных а, и не просто а, а, политиков, а, которые там Ä, владеет ораторским искусством. А Джамбулат, он интеллектуально очень продвинутый, он очень много читает, ä, он развивается, он постоянно работает над собой. Ä, и, как бы, и, мы, мы, и мы не мешаем. А Джамбулат ä, работает над собой и над детьми. Он очень, ä, очень трепетно относится к воспитанию детей вообще к детям он очень трепет находится восемь А среднему сыну четыре с половиной и младшему 3, <ríe> да, 3 будет. Да? а вот ну сейчас такая вот наверное последний раз такая возможность с детьми быть была на карантине да когда вот действительно никуда не выйдешь это... А сейчас у него вынужденный карантин и вынужденная ограничение, но в то же время возможность детьми заниматься вот да, каждый да. день, каждый час. Да. И у нас вообще так, не знаю, наверное, потому что мы такая традиционная казахская семья, а -а -а. мы привыкли, а, была бытовой работой а, такой, семейной, не, не обижаем. Я все честно говорю, я не говорю про про него как бы так а, и он, он честно занимается собой и детьми и а, сейчас как бы а, младшие, а, и дочка а, дочка всегда была прискакам а, было тут а сейчас еще плюс, папина на дочка, да, папина дочка. А теперь и сыновья а, они прям а, они же еще скучали по нему, его почти год э, не было. Э, и сейчас да, такой период, когда э, э, он и дети очень близки. И э, вообще я считаю, что надо э, в жизни улавливать э, моменты. И это не совсем э, э, удачный момент, наверное, в нашей жизни. Э, Но ну, я, как позитивный человек, стараюсь... А, видеть во всем а, то, что мы можем для себя извлечь. Поэтому как бы а, для меня сейчас важно, а, что он жив, здоров, а, и все еще у него впереди, он слишком молод. А, и знаете, многие вот за последний год не говорили, а, что не видели, как я плачу, не видели, как там я жалуюсь или страдаю, пока Жамбулат сидел в тюрьме. Это не от черствовости, а от того, что 5 января при мне чуть не убили Жамбулата. И если бы не спасение, которое к нам пришло, я так считаю, что от Бога через людей простых, которые там спасли да, Жамбулата, он мог умереть на, на площади. да? А. И после такого, все, что сейчас с нами происходит, и тюрьма, и вынужденная изоляция, и сейчас, может быть, вынужденное ограничение на много лет. Это все, что можно пережить. Главное, он жив и здоров. Президент Акаев недавно сказал, да, что каждый гражданин нашей страны должен осознавать ответственность за а, слова и действия, которые он совершает, а вот, и не вестись на повестку а, вражды и ненависти. А вот, то есть, как вы это понимаете, то есть, какой сигнал нам? Президент дает, когда говорит Об ответственности за слова В том числе Ну, во-первых э, ответ, Про ответственность э, За слова э, Можно сказать и президенту Токаеву И через Ваш канал Интервью, если они или его администрация Его смотрят э, Человек должен отвечать за свои слова 14 марта э, А, 14 марта был санкция Жамбулата на два месяца арестовать, а 16 марта предварительно арестовав на два месяца одного из главных оппонентов 16 марта 22 года Тукаев делает публичное заявление о том, что в Казахстане начинаются политические реформы, что теперь будут регистрировать политические партии, что у нас теперь будут открытые честные выборы Uh, и uh, прошло больше года, да? Uh -huh. И где uh, эти слова? Сейчас Тукаев, я как я вижу, эти слова не вспоминает. Если считать uh, регистрацией политических партий исполнением слов uh, Тукаева uh, регистрацию uh, сателлитов uh, аманата, таких как Республика или Пайтак, это не в счет. Это не считается, да? А других политических реформ, о которых говорил Токаев и которых обещал, их тоже нет. И поэтому как бы, требовать ответа за слова нужно с себя. Или где те 20 тысяч террористов, о которых говорил Токаев, он эти слова сейчас не вспоминает? Поэтому, как бы, чтобы требовать, надо и за свои слова отвечать. Мне кажется, про 20 тысяч террористов это уже такая история, когда ну, уже можно сказать, что была неразбериха, была непонятная ситуация. Возможно, давали другие люди со стороны там старого Казахстана, давали ложную информацию. Ну, он президент. Он должен отвечать за свои слова. Если ему дали ложную информацию, он сейчас должен признать это и должен попросить прощения за то, что обозвал мирных протестантов, протестующих. Их было с 4 на 5 действительно 20 тысяч. Я была среди них. И, по сути, Токаев и меня назвал террористом, когда говорил, что на Алмату напали 20 тысяч террористов. Да? А мы не были террористами. Это были 20 тысяч мирных людей с лозунгом «Шалкет», которые хотели перемен, которые хотели отставки ä, правительства, которые мирно хотели перемен и социальной справедливости в этой стране. Поэтому президент должен отвечать за свои слова если его ввели в заблуждение, он должен был открыто сказать, кто его ввел, и попросил прощения. Потому что э, он обозвал 20 тысяч мирных людей террористами. И э, если э, про его слова, что за слова придется отвечать, это как бы продолжение того же режима Назарбаева, э, который 30 лет держит общество, которое считает, что оно может удержать свою власть э, через угрозы, э, через насилие, через репрессии. И он со своими последними словами, что за слова придется отвечать, он, мягко говоря, нам всем угрожает, как и угрожал э, э, министр, э, который в, в одном из последних э, интервью... Министр говорит, что э, у них э, есть шокпар, ну, кто-то, которым они могут э, воспользоваться в любой момент. И сейчас э, власть пеньшла... И строго, да? Да, да. А, Последний по, после интервью он говорит, что у них на руках шокпар, а. и они могут этим воспользоваться, да? И это чудесным образом совпадает со словами э, Токаева про ответственность за слова да? а, И э, это метод э, угрозы, э, шантажа э, э, и репрессий продолжения. Но э, э, хотелось бы, э, мне мало верится в это, да, чтобы э, власть поняла, что э, у них нет у Тукаева и нынешней власти нет э, того, 30, ну, 30 лет и, возможно, даже 6 лет, чтобы удержать власть через угрозы. А, Потому что январь доказал, что народ готов к переменам, ждет перемен. И он в любой момент готов требовать их. А, вот а, своим последним слове а, Жамбулат а, в суде произнес, а, как я считаю, золотые слова, где он сказал, что сидя на минной бочке говорить игнорировать эту минную бочку или можно назвать эту минную бочку там да, медовым башком можно ее раскрасить радужно но от этого опасность никуда не уходит она минная бочка пороховая бочка Да а поэтому сейчас власть она находится на сидит на этой пороховой бочке а, и угрожает. А, но как бы, а, даже последнее событие, а, когда жан и нефтяники а, пошли в Астану, а, а там а, начались репрессии против, против этих людей, и через час, а, а, а, когда эти репрессии начались, в жан уже на площади стояли тысячи человек. А, это ярко показало, что Народ не потерпит ни угроз, ни шантажа. А нужно менять, нужно делать... Но вы не думаете, что у нас нет столько городов, как жан И другие города так не выйдут не вышли бы, если бы были представители из других городов, за них бы так не впряглись, как жан Что у нас один такой город? Но жан все равно является и есть колыбельную революцию а, казахского народа. А. А, это они доказали и в, в 2011 году, а в 22-м а, весь Казахстан держал жан а. Уже даже с 2011 года, прошло больше 10 лет, а проблема жан и Монгстал не разрешилась и вот даже а, Год назад январские события оттуда начались. Две недели или там, три недели назад новая революция чуть не началась. И я более чем уверена, если бы э, э, в ту ночь не отпустили нефтяников, которые находились в Астане э, э, в полицейских участках, Жанузин бы стоял до конца. Дальше бы и ктал и Атрау, и дальше по цепочке Ялмата, готовы были поддержать. И вот эта вот солидарность с Жану Зеном, она даже если был расстрел, пытки после январских событий, солидарность с Жану Зеном она остается. И я не знаю, насколько эта власть недальновидна, что не решает проблему Жану Зена. Она же видит, что Жану -Зен Снова и снова может быть три Может быть, она просто не способна ее решить? Да, да, я более чем уверена, что этот режим не способен решить. И э, мне трудно представить, как у нас будут перемены. Инга, смотрите, ну вот, получается, там, больше года назад, да, то есть э, мужа чуть не убили на площади, за вот эти 15 лет э, противостояние за вами закреплены несколько полицейских машин, которые за вами ездили при Назарбаеве, ездят при Такаеве, а вот э, у вас там краской вас э, обливали. Да, что только не было. Да, там по этот голову разбивали, там вас задерживали, там вы там не очень богатырского сложения, да, то есть, девушка, но вы вот в таком а, у вас трое детей, а, несовершеннолетних, да. Вот это все длится годами и уже десятилетиями с вами, с вашей семьей. Вот это все оно того стоит. Да. Знаете, борьба, особенно борьба за страну, это выбор, который человек делает или не делает. А мы с там, когда-то сделали этот выбор. А когда, да, есть много людей, которые намеренно или, ну, может быть, кто-то верен, говорят, что как бы, я плохая мать, потому что, как бы, когда я этим занимаюсь, не думала о своих детях. А, Но ну, я с этим не согласна, а, потому что я все это делаю ради их будущего. А, и знаете, год назад на площади погибли а, ребята, которым было по 20 лет. А, 10-20 лет назад когда мы только начинали а, эту борьбу за лучший Казахстан, уже тогда многие поняли, что Назарбаев ведет страну куда-то не туда. А, но многие а, прикрывались страхом а, якобы за детей, а, якобы за то, что они боятся за своих детей и не боролись с их Будущее, да? А, и, и знаете, год назад а, дети тех же родителей, которые не, не боролись за их будущее, и более того, а, свою боязнь скрывали а, опекой над детьми, да? Их дети погибли на площади. Их дети погибли. Поэтому режим тот политический режим, который расстреливает без предупреждения детей на площади, он опасен не только для моих детей, он опасен для всех. И для детей, и для взрослых. Поэтому а, как бы, все, что я делаю, это ради будущего моих детей. Я считаю, а, что... А, это, наверное, не совсем популярно, но я идеалист. И тот выбор, который я сделала, я менять не собираюсь. Ни при каких условиях. Но а -а -а. я очень хорошая мать. И за своих детей я постоять могу. И предупреждаю, что тот, кто постигнется на безопасность моих детей. Я, наверное, mm -hmm. борьбой за супруга за последний год доказала, что я могу, когда хочу, да? А за своих детей так вообще. Поэтому, как бы, э, я, э, Жамбулат, наша семья собирается продолжать наш путь борьбы за лучший Казахстан. Mm -hmm. За наших детей. За всех детей. Азстана. И при этом а, Мы всегда Будем обеспечивать а, И быть на страже Своих детей И их безопасности Поэтому как бы а, Да, путь трудный а, Но выбор Есть выбор И мы не собираемся отступать Потому что цель не достигнута Наша страна Остается Бедной экономической социальной, а -а демократической, где сотни, особенно после январских событий, сотни а -а политических заключенных а -а в застенках. Даже последний приговор по январским событиям, который два дня назад был в Таразе, когда простых ребят, а -а которые ни разу не жамбулат, да, которые -а не знают, что такое митинг, но те январские дни вышли на улицу за перемены осудили на огромные сумки, да. А, это показывает, что наша цель, мечта, она верная, и мы к ней идем, к идем, как идем, да, и через преиси, и через трудности, которые есть. И то, что примечательно, многие мне, как женщине, а у нас же любят указывать женщине, да, вместо, э, говорят, э, почему я бою, не боюсь о своих детей, почему я не боюсь своего мужа, почему я там это делаю. Но ни один человек до этого не было, чтобы мне говорили, что я не на верном пути, что мои цели и моя мечта это что-то неправильное. Это самое главное. Мне никто этого сказать не может. Я пока знаю, что я права, я буду идти к своей цели.